Всем привет! Рада вас приветствовать на своем YouTube-канале. Сегодня мы поговорим о самом популярном турецком гранте Туркия Бурслары. Итак, подача на данный грант началась с сегодняшнего дня, то есть 10 января 2022 года и продлится до 20 февраля 2022 года. Что дает нам данный грант? Во-первых, дает возможность бесплатно обучаться в Турции в любом университете, Будь то он частный, либо бесплатные курсы, то, например, если будущий студент не владеет турецким языком, его отправляют на курсы, но за ним остается его место в университете. То есть через один год, сдав экзамен на знание языка, он сможет продолжать обучение в своем университете на своей специальности. Третье это бесплатное предоставление, перелета. Первое, непосредственно, когда студент приезжает на учебу и, естественно, после и второе билет предоставляется при окончании учебы, чтобы вернуться себе на родину. Также этот грант покрывает медицинскую страховку, ВНЖ общежитий и уплачивать стипендию в размере 1000 лир для бакалавров для магистратуры 1400 лир и для докторантуры 1800 лир вот такой вот классный грант не упустите данную возможность есть ограничения для бакалавров не старше 21 года для магистратуры не старше 30 и для докторантуры не старше 35 лет. Что нужно и как подать онлайн заявку. Регистрация проходит на, на официальном сайте turkiavorslory.gov. Можете вбить в любом поисковике, он настолько популярный, что поисковик не ошибется и выдаст вам верный результат. Заходите. На этот сайт регистрируетесь, и система вам предоставляет возможность заполнить анкету. В первой части анкеты вы заполняете свои данные, вносите паспортные данные, данные о семье, о доходах, ваши загружаете документы. Во-первых, это может быть диплом об окончании школы, колледжа, университета, если вы еще. На данный момент учитесь, либо ученик 11 класса, вы можете загрузить табель за первое полугодие. Если у вас есть результаты IELTS, TOEFL, либо SIT, естественно, вы должны загрузить их на систему. Это повышает ваши шансы на выигрыш. А также, если вы участвовали в международных выставках, конференциях, форумах, были волонтером, это все приветствуется, не упустить это из виду, если у вас на руках есть данные сертификаты, документы, естественно, желательно их, тоже, их также загрузить в PDF-формате. Также следует загрузить мотивационное письмо, почему вы хотите обучаться и обучаться, почему именно вы должны выиграть данный грант. Дальше, что нам нужно? Это рекомендационное письмо от любого преподавателя, либо ректора или директора школы, вуза. И немного написать о себе, о своих, о своем хобби, о своих увлечениях. Во второй части анкеты вам предоставляется выбор специальностей, можно их выбрать от, до 12 разных, разных категорий, специальностей разных категорий. Начиная от медицины, заканчивая до инженера от разных университетов в разных городах. После того, как вы удачно все оформили, загрузили все необходимые документы, сохраняем и отправляем самое главное чтобы успеть до дедлайна последний срок подачи 20 февраля после того как студент подал заявку ну придется ждать примерно полтора-два месяца зависит от количества заявок заявки обрабатывает сама программа это не человек обрабатывается эта программа процедура поступления, по данному гранту делится на три этапа. Первое – это заполнение анкеты. Второе – это прохождение собеседования. На собеседование допускают не всех, так как в первом этапе а, количество заявок очень много, и их обрабатывает компьютер. Кому как повезет, кого пригласят на собеседование. Интервью проходит в консульствах каждой страны. Например, в Казахстане это в Алмате, либо в Астане. В России это в Москве. И для каждой страны он проходит очно. Только для граждан Узбекистана и Туркменистана интервью проходит в режиме онлайн. Мы прошли интервью, придется снова ждать, так как... Программа и комиссия будут выбирать самых подходящих кандидатов. Исходя из интервью, письмо счастья приходит где-то в конце августа-начале сентября. Это письмо о зачислении студент в университет на данную специальность, которую он выбрал. Студенту дают определенное количество времени. За этот отрезок времени он должен собрать необходимые документы, донести справки, сделать визу, постелировать свои документы, сделать динлик-бельгисы и прилететь на учебу. Если у вас останутся какие-нибудь вопросы по данному гранту, вы можете написать в комментариях. Я обязательно отвечу на ваши вопросы. Если вам понравилось данное видео в данном формате, для меня это впервые, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На моем канале вы увидите еще более полезного контента. Всего хорошего, до новых встреч!